Здравствуйте, меня зовут Альшевский Алексей, я из Беларуси, город Гродно. Мой куратор Мила. После школы я пошел в колледж и получил там профессию сварщика. Долго работал по ней, мне она нравится. Также я поступил в университет, в этом году я его уже закончил, получил специальность социолог. И над этим я решил не останавливаться, пойти дальше, узнать, что это для себя новое. Получил несколько профессий, из-за этих профессий я поехал в Европу, поработал там. Теперь я решил попробовать себя в маркетинге системой Форсаж. Я только недавно начал, но и этого хватило, чтобы уже компания сделала мне подарок. Это реально неожиданно и очень круто. Надеюсь, это будет не последний мой подарок. Я лично буду работать усердней. Всем спасибо, до скорых встреч.